сейчас я тебя настрою и ты будешь играть! Эх, что-то не получается! Ничего, все получится! Лю... Ой, ой, что-то Давайте поскорее посмотрим, кто спрятался в этих шариках. Какие маленькие сестрички нам сегодня попадутся. И узнаем, есть ли у нас их семья. Итак, смотрите, здесь розовый шарик. Не хочет он сегодня хорошо открываться. Ну ничего. Ой, подсказка. А, нет, смотрите, это не розовый шарик. Это самый последний слой. О, это фотофиниш. Какая-то спортсменочка нам сегодня попадется. И наш второй слой. Смотрите, здесь все равно розовый шарик. И наклеечка. Интересно, интересно. Кто здесь? Первый пакетик. А, смотрите! Вот это круто! Я вот такую куколку разыграла! Я ее разыграла и ее выиграла! Я даже знаю, кто! Эта девочка! Ее нит Sweet Lemon 2017! Теперь для меня это новая куколка! И у меня она пополняет мою коллекцию! Круто! Конечно же, здесь цепочка! Откроем огромный пакетик! Да, да, да, да, да, да! Смотрите, это бейсболистка! Вот такая у нее классная белая сумочка. Похожа на бейсбольный мяч. И у меня остался последний пакетик. Открываем. Вот так. Да, да, да, да, да, смотрите. Это же бэби-бейсболистка. Вот такая она классная, милая, такая глазастенькая. Приветик, а вы знаете, где мои одни? Я очень-очень хочу свою толстую Вот поехали дальше и откроем второй шарик маленькие сестрички и наш первый слой ну и наша подсказка Вау, это будет рокерша и наш второй слой и это розовый шарик с наклеечками а точнее, с одной наклеечкой. Ведь все маленькие сестрички меняют цвет. Это так круто! И наш третий слой. И сам шарик. Ну что ж, приступим. Посмотрим, кто мне в этот раз попадется. Ведь у меня уже есть панки из рок-клуба и гранж. И мне не хватает еще двух куколок. Но так как одна попадается в первой волне, посмотрим, попадется мне а, я уже, кажется, догадываюсь, кто это будет. Смотрите. А, смотрите. А нет, погодите. У гранж черный микрофон. А это розовый. Даже не розовый, а такой ярко-малиновый, насыщенный цвет. Очень интересно. Поехали дальше. Это что? Повтор? Может быть, повторка на с разными микрофонами, что ли? Розовая цепочка. Есть! О, нет, это не повторка! Смотрите, такой куколки у меня еще нет. Вот это круто! А, какая классная кепка! Она малинового цвета и черного. А козырек у нее полностью черный. Вау, какая она крутая! А, ха -ха, смотрите. Какая она прикольная! О, какая она мулаточка! Белыми волосами, с хвостиком, с розовой соской, с сиреневыми глазками и серебряными трусиками! У нее такие огромные классные глаза! Посмотрите, девчонки, это же Панки Бэби! Я уже даже знаю, кто составит композицию. У нас уже совпало две семьи, посмотрим, повезет ли нам дальше. Где наша подсказка? А вот она. А, смотрите, это корона и бриллиант. А -а -а -а. Я уже знаю, я уже знаю, что меня ждет дальше. Какая куколка я пока не знаю, но, но это, конечно же, золотой шар. та да да дам открывайся. Точно, смотрите, это золотой шарик. Открываем, убираем наклеечку. И быстренько, быстренько, быстренько переходим к третьему слою. Но, конечно же, быстренько у нас не получается. И... Это повторка или нет? Ведь у меня из этой золотой серии не хватает еще одной куколки. Поехали. Конечно же, здесь золотая цепочка. И здесь у нас обувь! Ребята! Ребята, это супер! Мега-пупер-класс! Смотрите, какие ботиночки! Они белого цвета и полностью здесь покрыты золотистыми блестками! Нет, такой куколки у меня еще нет! Теперь у меня уже есть все куколки из второй волны блестящей серии! Ой, открывай вот это круто, какая сумка классная Она красного цвета Здесь вот такое разбитое сердечко Как брелочек Вы представляете, здесь замок Она очень классная Она видимо такая вот кожаная Какая-то Вообще, Мне очень нравится ее цвет Мне очень нравится ее текстура Ну просто мега бомбовская сумка И сейчас посмотрим На саму куколку да, да, да, да, да. Вот она, вот она красотка. В золотистых трусиках с золотой соской, с шоколадными блестящими волосами и карые глазки. Я очень обожаю карые глазки. И эта маленькая прелестная малышка Бэби Босс. К сожалению, старшей сестренки у меня нету. Так что, ребят, она пока поживет у вас, ладно? Ого, это тебе Ну что ж, а у нас остался еще последний шарик. Сейчас посмотрим, кто ждет нас внутри. Но мне очень нравится сегодняшняя моя коллекция. У меня совпали еще две семьи. Эта девочка, к сожалению, без старшей сестры. Но она не менее классная и бомбезная. А теперь поехали открывать последний шарик. Честно, интригует. И это... О, Смотрите! Здесь книжечка и червячок! Ммм, какая умная девочка, сейчас мне попадется! Мне из этого клуба не хватает еще одной куколки! А, смотрите, какой ярко-малиновый шар! Ой, и наклеечка! Открываем! И быстренько-быстренько смотрим, кто здесь внутри спрятался! Открываем! Конечно же, здесь такая же ярко-малиновая цепочка! Обу, тоже такая же малиновая. А спереди эти ботиночки белые. И подошва тоже белая, очень яркие, и красочные. И... тарам Смотрите, какая классная сумка. Она ярко серенего цвета, с такими вот пупырышками, как и луна. Очень прикольная. И это у меня повторка. Так что ждите следующего видео с конкурсом. Представляете, меня открывается. та -дам! Вот наша девочка Космос. Бэби Космос. Какая она прикольная, с таким бирюзовым, и даже синими волосами. Смотрите, у нее похожие волосы, как и у Панки. У Панки и Рокес. А теперь давайте по очереди проверим, как наша красавица меняет цвет. Начнем мы с Бэби Бейсбол. Да, она меняет. Смотрите, у нее появляется красная футболочка, красные носочки. И вот такие серенькие полосочки возле глазок. А теперь в теплую. И это все у нас исчезает следующее. Панки Бэйби. Поехали. Вот это да. Смотрите, у нее ярко-розовые волосы. Соска становится темная-темная. И полосочки на трусиках. Как и у нашей старшей сестры. И в теплой воде это все исчезает. А теперь наша Бэби Босс. Конечно, и эта красавица меняет цвет. У нее как будто бы появились колготки. Ага, смотрите, ножки стали темные-темные. И в теплой водичке это все исчезло. И Бэби Космос... Вау, у нее прям целый космический костюм синего цвета, белую полоску. Такие квадратики получаются. Звездочки на щечке и волосы вовсе потемнели. Ну и, конечно же, в теплый это все пропадает. Ну что